Всем привет! Меня зовут Вика и я специалист по персоналу компании WebCom Group. В сегодняшнем видео мы разберем с вами основные вопросы, которые волнуют начинающего специалиста в сфере интернет-маркетинга. Что изучать, как изучать и как найти работу. Тактовать в сфере интернет-маркетинга можно, не имея практического опыта либо профильного образования, можно на последних курсах университета. Главное выбрать то направление, в котором будет интересно развиваться и двигаться дальше. Для начала почитайте о каждом из инструментов интернет-маркетинга, почитайте, чем занимается каждый специалист и определите для себя, что будет интересно делать именно вам. Следующий шаг – это э, изучить данное направление более углубленно. Самый простой, но, возможно, не самый бюджетный вариант – это записаться на курсы. Например, в нашей академии вебком есть общий курс по интернет-маркетингу, там спикеры затрагивают разные инструменты продвижения, а можно пройти обучение по конкретному направлению и глубиться уже именно в нем. Второй вариант – это самообучение. Э, изучайте просторы интернета, и мир Digital откроется вам. Сегодня в открытом доступе очень много доступной информации. В первую очередь это справки Google, Яндекс, Facebook. Изучайте их, но будьте готовы, что вы столкнетесь с большим объемом информации и, возможно, не всегда он будет хорошо структурирован. Подписывайтесь на всевозможные каналы, изучайте новинки сферы, смотрите кейсы по работе с инструментами разных компаний. Также посещайте возможные мероприятия и конференции в сфере интернет-маркетинга. Это возможность не только пообщаться со спичерами, задать ему вопросы здесь и сейчас, но и пообщаться с единомышленниками и представителями других компаний. Да, в процессе изучения вы поняли, что хотите развиваться именно в этом направлении, вам интересно копать глубже и вы готовы уже сталкиваться с практикой, следующий этап – это поиск работы. Давайте рассмотрим этот этап на примере нашей компании. К нам можно попасть в качестве начинающего специалиста практически в любой отдел. Главное – определиться заранее, что вам интересно – техническое направление, в общение с клиентами. Технические отделы включают в себя отделы поискового продвижения и отдел контекстной рекламы. Отбор кандидатов на данной позиции происходит в формате конкурсного обучения, которое проходит в течение 1-2 недель от наших сотрудников. После этого мы уже принимаем окончательное решение о выходе на работу. Такой подход помогает вам убедиться в правильности своего выбора и уже более уверенно двигаться в его изучении. Если вы не супертехнарь, а коммуникации ваша сильная сторона, то это не повод обходить стороной интернет-маркетинг. Вам отлично подойдут позиции специалиста по продажам или сопровождению действующих клиентов. Здесь знания Digital инструментов помогут подобрать клиенту более подходящий инструмент для продвижения его бизнеса, а также поставить корректное техническое задание нашему маркетологу. Вы не будете сами настраивать рекламные кампании, либо работать с сайтом, но будете знать, как это правильно и качественно сделать. Все зависит от вашей конечной цели. В агентстве есть четкое разделение задач по отделам. Соответственно, здесь вы будете развиваться в одном направлении. Также плюс работы в крупном агентстве – это возможность поработать с клиентами и компаниями разной величины, с разной спецификой и разными направлениями. Если вам интересно поработать с разными инструментами, то отлично подойдет позиция интернет-маркетолога в компании. Здесь вы столкнетесь с разными способами продвижения. Итак, мы разобрались с вами, какие есть возможности профессионального развития в сфере интернет-маркетинга. Поэтому вам остается только определиться и действовать. Если вам интересно рассмотреть наши вакансии, в описании вы найдете ссылку на наш лендинг. Отправляйте свое резюме на нашу почту, и мы обязательно свяжемся с вами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и ждите новое видео на следующей неделе.